В данном уроке мы рассмотрим такое понятие, как квадрант денежного потока. В своих двух книгах известный миллионер Роберт Киосаки. Книги это «Богатый папа, бедный папа» и «Квадрант денежного потока». Именно он ввел вот это понятие квадранта денежного потока. И его книги стали уже давно бестселлерами. И вот эти вот понятия, которые он так схематично, которые мы сейчас будем рассматривать, ввел ими пользуются уже многие годы и я сейчас кратко постараюсь вот эти понятия для вас эту информацию которая изложена в этих двух книгах до вас донести самый основной смысл который вытекает из этих двух книг и которые роберт киосаки пытался до нас донести это то что профессионализм и потраченные усилия не всегда пропорционально заработанным средствам я думаю вы тоже с этим уже сталкивались и сталкиваетесь всегда что один может работать долго, упорно и получает за это достаточно небольшие деньги, хотя он может быть и очень хороший профессионал в этом деле, а другой может работать меньше и не такой успешный, но получает за это при том гораздо больше деньги. То вот такой перекос он, это абсолютно нормально в нашей ситуации, в нашей жизни. И самое главное, вторая мысль, что отличие бедных и богатых обычно совершенно обычным в образе мышления а не в том, у кого много или мало денег. Я думаю, многие встречались с ситуациями, когда кто-то вдруг случайно купил лотерейный билет и выиграл существенную сумму. Кто-то из знакомых, из близких. И вот эта сумма, она как ни странно, очень быстро исчезает, куда-то испаряется, и человек снова начинает жить от зарплаты до зарплаты. То есть психология бедного человека. И когда на бедного человека сваливаются большие деньги, они также быстро от него уходит и он также остается по своему образу мышления бедным человеком. Теперь давайте посмотрим, что из себя представляет теория, которую Роберт Киосаки в своих книгах изложил. По его понятию люди все делятся и действительно их можно разделить на четыре основных группы. Первый верхний левый угол это работники по найму. Это люди, которые всю жизнь работают на кого-то. Это большинство людей, которые на планете существуют, они относятся именно к этому верхнему левому квадрату. Почему? Что их привлекает? Основное достоинство которого этого, это стабильная заработная плата. И именно это удерживает всегда людей от каких-то шагов в других направлениях. Но именно в этом квадрате самая большая опасность. Кроме стабильной заработной платы, собственно, никаких больше преимуществ нету. Во-первых, это ограниченная зарплата по размеру. И она не может расти бесконечно. Это не значит, что этот человек получает мало денег. Некоторые наемные там, менеджеры в крупных компаниях могут получать очень даже неплохие деньги, но тем не менее они ограничены той зарплатой, теми деньгами, которые работодатель готов им платить. Второй большой минус это риск увольнения. Плюс это полная зависимость от работодателя и поток денежных средств появляется и присутствует только при наличии работы. У меня есть друг, который относился именно к этой категории и после того, как его уволили, он уже второй год сидит как бы на шее своей семьи и не может найти работу. По своей природе не может, и пока не питается или не хочет перейти ни в какой другой квадрат и заняться чем-то, а работу найти при этом не может. То есть Очень часто люди находятся в этом квадрате и не в состоянии бояться из него выскочить и перейти куда-то в другую область. Как правило, люди, которые владеют хорошей квалификацией, они переходят в нижний левый квадрант и становятся самозанятыми людьми. Это, как правило, мелкие предприниматели, фрилансеры, те, кто могут своим трудом самостоятельно искать клиентов и зарабатывать денег. Сюда же относятся и хорошие адвокаты, нотариусы. То есть это небольшой, такой совсем маленький бизнес или вообще работа только на себя, своим трудом. Как правило, у этих людей преимущество в том, что у них более высокая зарплата, потому что они более профессиональны в своей области и пользуются этими профессиональными навыками. Плюс это возможность самому распоряжаться своим временем. И у самозанятых людей, как правило, больше свободного времени. Они, кроме того, не могут его самостоятельно контролировать и работать тогда, когда им удобно. Но здесь тоже есть свой риск. Риск немалый. Это риск экстренных ситуаций. Болезнь, нетрудоспособность. И тут же прекращается денежный поток для человека. И здесь также присутствует ограничение, ограничение максимальной прибыли. Потому что если ты хороший писатель, ну ты написать больше романов, чем не в состоянии там 10-20 романов писать в день. То есть только своим трудом. Два квадранта слева, которые рассмотрели, это активный доход. То есть это доход, который появляется только пока человек работает. Что-то случилось, увольнение, болезнь и доход тут же прекращается. И в этом его основной риск. Теперь рассмотрим квадранты справа. Свой собственный бизнес. Свой собственный бизнес уже может возникнуть у людей, есть, у которых есть или которые владеют какой-то схемой, которая позволяет им приносить определенный доход. Здесь уже время других работать на тебя. То есть тут ты начинаешь нанимать людей, которые могут на тебя работать по твоей схеме, по твоему алгоритму, и постепенно бизнес требует меньше и меньше времени при том же доходе если бизнес успешно развивается то основное сложность это запуск бизнес процесса когда бизнес заработал как налаженная машина ты можешь уделять ему это все меньше и меньше времени и в идеале вообще в идеальном факторе ты вообще можешь от бизнеса уйти нанять туда управляющего или директора который будет полностью твоим бизнесом управлять директор бухгалтер менеджеры а ты можешь только получать доход и фактически на тебе только остается риск потери бизнеса и сюда же влияет к минусам относится макроэкономический форс-мажорной ситуации открыл какой-то завод построил все какая-то пришла прошло землетрясение разрушение завода теракт все что угодно и все это лежит Весь этот риск лежит на бизнесмене, на том человеке, который вот этот свой большой бизнес построил. Макроэкономические факторы, которые могут не всегда прогнозируются и от тебя не зависят. Построил ты завод по производству удобрений и вдруг какой-то момент там китайцы начинают эти удобрения производить в огромном количестве и гораздо дешевле тебя. И все, твой завод в убытке, ты теряешь весь свой бизнес и приходится там за копейки все это распродавать. Вот это в этом состоит основной риск. К сожалению свой собственный бизнес организовать непросто. И это как я уже говорил не для всех подходит. Не каждый может придумать схему, которая может приносить ему доход и не каждый готов так рисковать и вкладывать большие деньги в тот бизнес, который может и не раскрутиться, который может не выйти на то уровень, когда он станет фактически генерить вам пассивный доход. И следующий квадрант справа внизу, который мы рассмотрим, это инвесторы. Это люди, у которых есть какие-то, остаются какие-то свободные времени. Они могут быть находиться в любом квадранте. Они могут быть и рабочими по найму. Это могут быть самозанятые люди. Это могут быть бизнесмены. То есть люди, у которых есть свободные деньги. И могут они вкладывать такие инструменты, как другой бизнес, ценные бумаги и недвижимость. И именно инвесторы – и основное преимущество в том, что имеет возможность получения пассивного дохода при грамотном вложении своих денег. Инвестор обладает наибольшим количеством свободного времени. И именно нахождение в этом квадранте позволяет вам прийти, к, то, к чему даже каждый человек на самом деле должен стремиться к финансовой независимости. То есть в какой-то момент деньги, которые вы откладываете и инвестируете, растут, растут, и в какой-то момент вот эти инвестиции, отдача от этих инвестиций могут превысить те заработные платы, которые вы можете зарабатывать в других квадрантах. Конечно, здесь свой риск, и основной здесь риск зависимость стоимости активов от макроэкономической ситуации. Все это подробно будем рассматривать, изучать в дальнейшем. Но самое главное, что именно вот этот квадрат, о котором мы будем говорить, он и есть источник источник пассивного дохода. Вот справа и бизнес, и инвесторы могут это может принести вам пассивный доход, который Позволит вам в какой-то момент перестать работать. То есть работа будет для вас уже не принципиальна, и в какой-то момент работа будет лишь тем делом, которым вам будет интересно заниматься. Она уже не будет принципиально влиять на вашу жизнь. У вас будет хватать денег от пассивного дохода, который вы будете получать как инвесторы. Ну, еще здесь можно сказать, что верхние два квадрата это работа на других, то есть, работа по найму вы на кого-то работаете. И бизнес это тоже работает на других. То есть бизнесмены это вообще те люди, которые дают рабочие места, которые вообще создают благо для нашей страны и для мира в целом. А вот самозанятые люди и инвесторы они работают на себя. Данный курс как раз посвящен тому, как стать инвестором и как получать пассивный доход. До встречи в следующих уроках.